Всем привет! Сегодня я бы хотела поделиться с вами очень интересным проектом, который поспособствует вашему увеличению капитала, причем с минимальными затратами и высоким уровнем безопасности. Речь пойдет о TRX-IC. Вместе с IC у нас открывается возможность зарабатывать 5% каждый день. Пусть ваш вклад работает вместо вас, а вы просто получаете пассивный заработок вместе с IC. Для этого необходимо пополнить свой счет, тем самым стать полноценным пользователем платформы. Сейчас пару слов о проекте. Итак, TRXIC это надежная платформа для майнинга, которая создает новую парадигму управления активами. Проект нацелен на активное развитие криптомира и расширение его возможностей путем интеграции в целую экосистему. Платформа является децентрализованным агентством по управлению криптоактивами, которая основана на смарт-контрактах. Данный формат пользуется большим успехом, что позволяет взаимодействовать с криптовалютой как начинающему, так и профессиональному пользователю. Проект позволяет активно взаимодействовать с криптовалютой без огромных вложений, что подойдет абсолютно каждому. Те услуги, которые предоставляет TRXIC способны действительно эффективно нарастить капитал своим пользователям. Простота, надежность и безопасность – это именно те критерии, которые позволили мне выбрать TRXIC для своей деятельности. Этот проект точно понимает, что делает. В планах у проекта стать самой влиятельной децентрализованной криптовалютой в мире, а также платформой управления активами, которая позволит управлять активами с помощью криптографии. Давайте начнем путь знакомства с trx вместе, а именно с процедуры регистрации. Сейчас я расскажу вам про регистрацию. Чтобы стать зарегистрированным пользователем, вам необходимо перейти по ссылке в описании. После перехода по ссылке вы наткнетесь на поля регистрации, которые интуитивно понятны. И не вызовут у вас ни малейшего вопроса проходим регистрацию для регистрации нам понадобится номер телефона логин и пароль также не забудьте упомянуть код приглашения он позволит вам получить еще больше бонусов сама регистрация не займет у вас много времени разработчики подготовили для нас приятный бонус если вы успешно зарегистрировались и ввели наш промокод trx IC подарит вам 1000 trx за регистрацию а также два с половиной процента за любое пополнение Счета. Для того, чтобы стать полноценным пользователем столь интересного проекта, необходимо впервые пополнить свой счет. Для пополнения средств мы будем использовать TronLink. Выбираем необходимый депозит и копируем отображенный адрес.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 Стоит отметить, что от суммы вашего вклада зависит процент снятия в день. Минимальный процент начинается от 2,5% и заканчивается 8% в день. Все зависит от количества TRX, который вы задействуете. Так, при общей сумме от 20 тысяч TRX до 500 тысяч TRX, ваш ежедневный базовый лимит на вывод будет составлять 4%. Также нас ждет потрясающая возможность зарабатывать пассивно. Речь идет о реферальной программе. Любой пользователь может создать собственную реферальную ссылку, которая позволит вам приглашать ваших друзей и начать повышать свой капитал. Каждый приглашенный пользователь позволит вам зарабатывать комиссию от 10% до 2% в зависимости от их пользовательского уровня. Вы сами вправе выбирать тактику вашего заработка – пассивный доход от ежедневного дохода или неплохой процент от приглашенных участников. Конечно, мы можем совмещать оба способа, и это позволит нам получать еще больше. Одним из ключевых преимуществ trx является решение типичных проблем в традиционном фонде, а также создание возможности управления активами на блокчейне децентрализованным способом. Доверие, прозрачность и эффективность – вот основные компоненты успешной деятельности TRXIC. Стоит отметить, что TRXIC отлично справляется со своими задачами и предлагает своим пользователям уникальные условия взаимодействия, которые позволят получать отличную прибыль. Давайте вместе попробуем начать зарабатывать вместе с TRXIC. Учитывая все вышеперечисленные бонусы, IC крайне трепетно относится к вопросу безопасности. Команда проекта всегда придавала большое значение безопасности контрактов. Проект успешно прошел проверку безопасности и принял ряд важных мер, Которые позволят сохранять ее и в будущем. Безопасность включает как внешние, так и внутренние особенности, которые сводят на нет потенциальные риски и опасность от хакерских атак. Проект имеет собственный токен под названием ESEL. Это токен управления, который позволяет держателям управлять будущим проекта, а также участвовать в его жизнедеятельности. Распределение токена происходит следующим образом: 51% уходит на поддержание общественной деятельности. 20% выделено инвестором, 10% уходит в резерв сообщества и 19% остается у команды проекта. Токен имеет большую ценность по вопросу управления проекта и с каждым днем становится все ценнее. TRXIC – проект, который точно достоин вашего внимания. А что вы думаете о нем? Поделитесь своим мнением в комментариях. А на этом наш обзор подходит к концу, все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.